Если человек имеет веру, он способен преодолеть тысячу падений. Один человек с верой в себя способен задавить сотню людей, у которых есть просто желание. Прямо сейчас у нас с вами есть самый важный ресурс на этой земле. Время времени. Но оно уходит, пока вы просто сидите. Займи собой. И сделать этот шаг навстречу вашему величию труднее всего. Но ты, ты должен его сделать. Но есть еще одна тяжелая вещь, друзья мои. Когда ты живешь, а потом... А потом ты оглядываешься на свою жизнь. И окна твоих возможностей уже закрыты. Мы не вечны. Мы не вечны. Мы не вечны. Ты смотришь назад и ты понимаешь, что мог бы сделать больше. Только сейчас у тебя есть возможность, чтобы не допустить таких мыслей в будущем. Не допускаешь. Мы никогда не знаем о пределах наших возможностей, о том, как много мы можем сделать, о том, каких вершин мы можем достичь. Ты сможешь достичь многого. У нас у всех есть способности, чтобы делать что угодно. Твоя жизнь всего лишь мгновение. Она уходит. Это неизбежно. Мы не можем ее остановить. Никогда. Но каждый день мы можем улучшить себя немного физически, немного ментально. Верь в себя. Каждый день ты уже ложишься спать немножко сильнее. Каждый день ты выстраиваешь человека, которым ты хочешь быть. Ни одной левой мысли. Все становится возможным. Просто верь в себя. Тяжелый труд он никогда не подведет себя. А вы постоянно убегаете от этого или ждете подходящего момента, его не будет. И прямо сейчас у вас есть время, чтобы набрать номер, извиниться, загладить свою вину, сделать все правильно. Кто знает, сколько еще времени осталось. Если открылась возможность, даже не спрашивая окружающих себя ублюдков, Хватит сидеть на жопе и поливаться говном. В один прекрасный день ты получишь диплом. В один прекрасный день вы станете предметом для подражания. Другие будут брать с тебя пример. Ты должен пройти через бури. Ты должен выложиться на сто процентов. Ты хочешь этого? Ты хочешь. Жизнь прожита, наследие достигнуто.